Самооценка напрямую зависит от э, того, насколько вы помните ваше прошлое и насколько вы э, хорошо про него думаете. Потому что кроме вашего прошлого э, нет ничего о вас. Вы есть ваше прошлое. И задача э, человека мудрого или мудрой женщины заключается в том, чтобы вы свое прошлое оценили, холили, лелели его, гордились им, извлекли из него э, знания о том, как эти прошлые ситуации вас в этой жизни тренируют, чему они вас учат. Не так, что у вас там какой-то бардак, например, что э, с той ситуацией хочется забыть, потому что неприятные, мы их заархивируем в корзину, пускай они там лежат. Так вот, эти ситуации, которые вы хотите забыть, они на самом деле пожиратели вашей природы, вашей энергии. Представьте, что у вас включено, например, Windows и открыто 100 окон, а вы пользуетесь только одним вордом. А у вас там еще там куча всяких окон, там, не знаю, YouTube, ВКонтакте, там, Одноклассники, там, какая-нибудь косынка еще. Еще что-нибудь включено. И какой-нибудь фильм еще идет, и сериал. То есть, если у вас не хватает энергии, у вас много ситуаций из прошлого, которые эту энергию едят. Если вы не можете уснуть, постоянно что-то проговариваете, ведете тихо сами с собой беседу, это ситуации из прошлого, которые вы не завершили, вы хотите их проговорить. Если вы говорите, что у меня низкая самооценка, это вы обесценили свое прошлое. Вы сказали про себя, что я ничего не стою. Мое прошлое это ерунда. Если же вы наоборот свое прошлое как-то поднимете, вспомните ситуации. А всего есть два вида ситуации из прошлого. Это ситуации, которые сделали вас сильнее. Это где вы были успешны, где вы были собой, испытывали радость, счастье. Это ваши ресурсы. Это дверца к вашему истинному «Я», к вашей истинной природе. Поэтому важно вспомнить все ситуации, где вы были собой. И вторая часть ситуации, которую хочется забыть, это неприятные ситуации, ситуации, за которые стыдно, про которые не хочется говорить. И эти ситуации… Тоже важно вспомнить и найти, чему они вас учат. То есть взять оттуда вас силы в этих ситуациях. И тогда у вас не будет проблем с самооценкой. Более того, вы станете гораздо весомее и интереснее для других. Потому что если вы сами себя признали, и сами себя уважаете, другим тоже будет легко это делать с вами. И наоборот, если вы себя обесцениваете, другим легко обесценивать вас. Вот наша душа, она хранительница всех воспоминаний. Вот. И жить по душе это вспомнить, вспомнить себя, вспомнить все. Помните фильм со Шварценеггером? Вот. Вот. Это про это.